разбираемся, как начать арендный бизнес с нуля пошагово с Санны Мирошниченко, которая запустила самостоятельно 240 объектов, то есть своя управляющая компания в Грузии, которая своя управляющая компания в Москве. И сегодня будем задавать вопросы с самого нуля, поэтому как обычно ставь лайк авансом, подписывайся, нажимай колокольчик, пиши свои вопросы в комментариях и прямо сейчас мы начинаем. Скажи, вот мы в предыдущем видео с тобой обсуждали тему, ну, разбирали тему, как делать 3% в месяц на временном бизнесе в центре Москвы. Мы разобрали, почему, какая целевая аудитория, то есть очень много вопросов, поэтому если вы еще недостаточно в этом бизнесе разобрались, то есть у вас нет понимания, то, что вот это ваше, обязательно посмотрите видео, предыдущее, потому что большинство вопросов мы разбираем там. Сегодня хочу конкретно получить от тебя шаговый алгоритм с нуля какие у меня варианты есть это сделать вместе с вами то есть раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять я например делаю раз и десять то есть приду, приду к вам получаю деньги на карту а вы делаете все остальные шаги вот, давай. либо я могу сделать это самостоятельно но при этом какой-то объем работы или обучения делегировать вам <соскопы> Но э, есть самый простой этап вообще, если вы хотите этот бизнес начать самостоятельно, с чего нужно начать? Да, начать с того, что нужно изучить, э, как э, нужно подбирать объект. Я это рекомендую сделать, потому что самые большие ошибки, когда мне встречаются какие-то предприниматели, которые занимались когда-либо этим бизнесом, говорят, ой, бизнес не то, я говорю, а что -то не так? Начинаем разбирать объект, вот всегда две ошибки. Первая ошибка – это неправильный объект, вторая – неправильное его продвижение. Все, больше ошибок нет. Поэтому вот если вы хотите узнать, как правильно подбирать объект, то для этого у нас есть курс обучения, который вы можете купить именно кусочек, именно маленький блок, да, то есть именно этого обучения. Либо в любом другом месте, посмотрите на ютубе, да, то есть ролики. Крайне важно по определенной схеме, по определенной формуле выбрать этот объект. А, скажу вам самое основное и ключевое, что вам нужно чтобы это было в пределах а, лучше 7 минут от метро а, мы работаем в основном только в центре Москвы а, и второй момент это то, что для нас крайне ключевое, это количество спальных мест mm -hmm. вот это два не беру всех основных конечно позиций очень много поэтому бизнес раскладывается в обучении у нас 36 разных уроков на разные темы но здесь э, много параметров, но вот это одни из самых ключевых. То есть мы грамотно выбираем объект. После того, как мы грамотно выбрали объект, второе, то, что нам нужно, правильно заключить договор, особенно если вы делаете этот бизнес самостоятельно. Я вам не рекомендую брать объекты под капитальный ремонт. Первое, потому что вы можете накосячить с договором, mm. да, то есть, и потом, собственно, придет и скажет, что у вас выселит. Второе, продажу Второе, что как бы, когда вы делаете ремонт, все равно очень много вещей, которые вам нужно узнать про фишки в ремонте, про то, что важно, потому что ремонт для посудочной аренды и для вашего личного проживания это абсолютно кардинальные вещи, да? То есть это то же самое, что вы себе там, я не знаю, Выбираете Porsche Cayenne, а таксисту нужна Hyundai Elantra, да? ну, вот это прям ну, реально разные вещи, да? то есть, э, там, для такси, для сдачи в аренду. Вот, здесь такая же ситуация, то есть один ремонт для вас, другой инвесторский для запуска объекта, в нем нужно прокачиваться. Поэтому не берите под ремонт объект, берите уже готовые, то есть только оснащайте, это проще всего, купить каких-то вещей. Много уделяйте времени деталям, да, то есть вещам, потому что театр начинается с вешалки, да, то есть а квартира начинается с уюты и декора, да, то есть когда у нас вот эта вся атмосферность создается, Тогда даже как бы вот где-то было бы, ну не так там идеально, какая-то полосочка, черточка, что-то не супер, но за счет вот этой атмосферности все равно люди ставят очень крутые mm -hmm. отзывы. Потому что они кайфово было здесь. Например, вот. в видео в предыдущем, когда вы говорили об элементах декора, да. а, которые, э, во-первых, э, отзывы очень сильно, да? да? То есть не просто на цену, а именно на то, какое впечатление твоей квартиры создают. В первую очередь фотографии. Потому что когда мы фотографируем просто тупую голую квартиру, это одна история, когда мы квартиру фотографируем с элементами декора right. и потом отдельно, фотографируем фишки, да, то есть, и человеку уже наполняется какой-то некой атмосфера, что он уже приезжает в этот объект, уже на, на определенной атмосфере. Да, поэтому здесь нужно, конечно же, прокачаться, как правильно оформлять, и что нужно из технического размещения, то есть какие материальные ценности реально нужны, какие нет, да, то есть, на что нужно тратить деньги, на что не нужно. Третий момент, это нужно прокачаться в площадках. То есть площадки такие как Booking, Airbnb, Expedia, они закрывают вам ну, реально 80% трафика. Если вы не закрываете 80% трафика на этих площадках, если вы находитесь в центре Москвы, значит делать что-то неправильно Вот, ребята, это прям вот такой вот маячок. Да? Как только вы сделали грамотно аккаунты, грамотно заполнили либо фотографии, либо неправильно выстроила маркетинговая компания, либо как-то не так и стоят отзывы. То есть нужно смотреть, копать. Четвертый момент, все почему-то забывают про него. Это горничная, про то, что нужно ее обучать, о том, как она должна встречать гостей. У нас было первые разы. Это была такая, дальше, веселая история. Я захожу сзади клиента, а горничная даже не знала, что я как бы иду за днями. И она такая там домывает быстрее-быстрее полы, и вот она помыла грязную, там открыла дверь, такая, знаешь, как бы в сидячем виде, да, там в позе зю, вот, открыла дверь, вот, такие открытые дверь, и она такая домывает полы, да, то есть выжимает эту тряпку и такая, здравствуйте! Я прям вижу вот этих иностранцев, они вот так вот прям скуреживают вроде будет подать руку неудобно, да, то есть а в то же время она вот просто тряку, грязную, по-моему, плаву, да, ты здравствуй. и такая зачумленная, знаешь, там, вся эта... да, то есть, ну ей сказали здороваться, да, то есть там проявлять, как бы делать какое-то минимальное касание к человеку, У вас обниматься, вот, понимаешь? И вот это вот, ну как бы это важно проверять, да. Еще, как бы прикрикнул, не ходите по мохам поллавку. Да, да, да, там, а еще хуже, знаешь, когда они там это, я слышу, там, слушаю иногда записи разговоров наших горничных, которые, так, я вам сказала, вечеринки здесь не устраивают, здесь не бордель, а люди вообще. Важно научить, во-первых, приятным голосом общаться, да, то есть сделать некую атмосферную синтонацию, улыбаться. Да, то есть, я понимаю, что когда она там, пятую квартиру за день там, намывает, да, то есть, с пеной у рта еще отправляет там, миллиарды отчетов, ей, конечно же, вообще не дает их. Как бы, но все равно это важно. Вот то мы определили четыре... с тобой получается, выбор площадки, потом второе – это аюльное размещение и наличие фишек, правильное отношения с собственниками. А следующее – это с персоналом работать обязательно. Mm. Еще есть что-то? Ну, выбирай грамотный объект, да. То есть сам, самое первое это выбор грамотного объекта, да, то есть поэтому, ребят, прокачивайтесь. Не обязательно, то есть, у нас, конечно, есть вип франшиза для ребят, у кого есть такая возможность покупать, правда, готовый бизнес, потому что всегда это легче, когда ты с, со следующего дня mm. меня часто спрашиваешь, когда я начну зарабатывать деньги на следующий день. Как только мы запустили объект, да, то есть на следующий день уже идут заселения. И это круто, когда у вас есть такая возможность купить готовый бизнес и зарабатывать на следующий день. Если такой возможности нет, то прокачиваетесь, но какие-то сложные уроки, которые не можешь найти в интернете. Смотри, мы с тобой про готовый бизнес, мы очень много поговорили, что туда входит. На мой взгляд, одна из вещей, которая очень важна в любом бизнесе, какой бы ты ни начал, это обучение. Если ты начинаешь делать шаги, самостоятельно, один, ты соберешь абсолютно все грабли и, скорее всего, найдешь свои собственные. То есть, вот как раз, ну, по крайней мере, у меня подход такой, если я разбираюсь в какой-то новой теме, я сначала иду в полку, выкупаю всю полку в магазине, потом я нахожу все курсы, которые есть в этой теме, прохожу, то есть впитываю через себя информацию, ну, и чит-код я нахожу способ общаться с теми людьми, то есть я либо иду в коучинг, либо в консалтинг, причем, но ну, со, временем, со временем ты поймешь еще одну вещь, то что нужно ходить только на ВИП, ну, то есть, потому что это всегда окупается. Это всегда окупается за счет наличия нужных связей, за счет выхода на нужных людей, за счет решений, которых у тебя не было. Потому что когда у тебя есть возможность посмотреть много разных бизнесов, ты удивишься, но они все работают по-разному. У кого-то отлично проработана вот эта штука, у кого-то отлично работает заселение, у кого-то идеальный персонал у кого-то, когда ты собираешься в тусовку и когда ты находишь способ вот просто пройти эти шаги, то есть с обучением, с тусовкой, с нужными связями ты как минимум сделаешь это быстрее, ты сможешь на этом заработать, в моем случае это всегда окупается Поэтому я так понимаю, что мы можем предложить ребятам не только готовый бизнес, но и возможность там вашего консалтинга на этапах каждого там, этапа запуска, то есть если им конкретную вещь нужно докрутить, они также могут вам платить. Нет, они могут пройти обучение у нас, да, то есть если они берут франшизу ⁇ Старт ⁇ да, то есть это более бюджетное разрешение, когда человек делает сам все под ключ по нашему обучению, тогда да, у него прикрепляется куратор, мы идем все этапы с ним вместе. Если он только оплачивает какой-то маленький кусочек обучения частного, да, то есть там консалтинг. Нет. Потому что логично. Да, потому что кажется, что такое, ну там проконсультируйте. Когда у меня там по 300 человек каждый день пишут, скажите, какой объект мне выбрать, да, то есть, ну реально моя консультация может занимать практически трое суток, да, то есть я всем буду отвечать. Понятно, что когда у нас есть там франшиза, и когда у нас есть конкретно человек подтвердил свое желание деньгами, да, то есть, также как там, приходя к вам, например, на випую встречу. Да, потому что это в первую очередь атмосфера на этих всех встречах и энергия вот этих успешных людей. Это, конечно, очень феноменально. Вот, он подтвердил деньгами, и, соответственно, да, мы тогда, конечно же, вся наша команда начинает работать на этот человек. Мы начинаем его осеять, мы свою энергию, свои знания добавляем. Ему. Скажи, у тебя, например, есть чек-лист, по которому вы выбираете объекты. Да. У нас есть и чек-лист по выбору объектов, есть чек-лист по подбору самого арендного бизнеса, какие вопросы нужны, если вы не хотите там, покупать у меня, все есть на рынке какие-то игроки то всегда важно узнать от боли и от радости человек это продает. Когда у него развивается масштабируется сети я реально не знаю ни одного игрока, который бы продавал бы готовый бизнес, так же как и мы в таком же формате, обучая людей, да, то есть там натаскивают. Поэтому здесь крайне важно задать целевый вопрос, чтобы у вас сложилось впечатление самостоятельно, почему этот человек продает, да, то есть какие у него финансовые показатели. Так чек лист, он помогает задать грамотно вопросы на покупку любого, в принципе, бизнеса, не только аренды. То есть мы его можем дать подписчикам, правильно? Да. Итак, ребята, условия очень простые. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на канал, если еще не подписался, нажимай колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Из с тебя, как обычно, два комментария. Два комментария, ты получаешь бонус от нашего автоматизированного бота, который раздает плюшки на ютубе. Первый комментарий твой относительно арендного бизнеса, относительно плана старта. И второй, прокомментируй, важно, чтобы это был позитивный комментарий, Подбодри другого комментатора, который уже это сделал. После этого переходи по ссылке в описании к нашему боту. И он с удовольствием проверит выполнение этих условий. И вышит тебе чек лист по подбору готового бизнеса. Прямо сейчас. Для того, чтобы перейти в раздел контактов, нужно найти меня в Instagram. Эндрю Меркулов. Используя ссылку, которая находится в описании под видео. Либо просто вбить мои контакты.